Прорабатываем плечо. Плечо лопаточный артрит. Перед этим мы наносим бальзам. Растираем. Хорошенько. Энергетический бальзам. Энергетический бальзам. Хорошо, хорошо, хорошо растираем. Ну только плечо. Это не надо. Затем мы наносим массажный гель. Достаточно.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 Кладем руку на точку Таджунь, а правой рукой я начинаю прорабатывать от выше плеча и по руке. Доходим до точки Чучи, 30 секунд держим. Андрюш, можешь добавить? Скажи Нормально. 30 секунд держим на точке Чучи и потом мы... Идем, прорабатываем до большого пальца. Угу, еще чуть-чуть. Идем мы до большого пальца. Вот таким. В точку чуть-чуть. Держим здесь 30 секунд. И уходим до большого пальца. Нормально? 30 секунд. Вот так вот там часы же. Так, все. Так, и уходим мы на область большого пальца. Уходим. Так, делаем до трех раз. До трех раз.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 так, минуту держим. Сейчас на четырех было. Так, прибавляй снова, Андрюша, по маленечку, не спеша, чтобы у тебя чувство комфорта. Угу. Угу. Так, хорошо. Минута с каждым прибавлением держим по минуте. Так до трех раз. Хорошо чувствуешь? Нормально. Хорошо чувствую. Так, четвертый момент. Мы накладываем руки спереди и сзади в области плеча. И начинаем прибавлять интенсивность до степени комфорта. Угу. Так, подожди, снова будем ждать. Так, минута она прорабатывается. степень терпения один раз mm -hmm. так хорошо идет отлично идет минуту выдерживает Uh -huh. То вот прибавляют. Прибавляют номер, да? Угу. Uh -huh. mm -hmm. Типа прибавляешь, а это нормально? Нет, нормально. Чувствуешь и Чувствуешь? Нет? А что ты чувствуешь? Просто воздействие идет. Воздействие идет такое, да? Вибрация. Покалывание или вибрация или что-то. Давится. Mm -hmm. Так, ну все, минута прошла. Ну всё. и последний раз давай сделаем. Немножечко прибавь. Все.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 Расслаблена рука. Поднимай, поднимай, хорошо. О, отлично. Отлично. Так, на двоечки минута будет окончена. Вот так. Поднимай еще выше, Хватит прибавлять сколько. Так. Боль ощущаешь? Нет, молодец. Нет.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 Видите, у нас хорошего, Андрей? Подмоем, ничего вроде, уже без, лучше, боли. Да? Дальше, без боли, дальше да? там сопротивляется уже. Угу. Ну, блок сильнейший у тебя сидит там, Андрей. На. Или вот. У вот эта мышца зажата, Андрюша, сильная. Угу. Все. que eu vou dar a visão.